А че я выпрыгнул-то? Я хотел, короче, это. Дай-дай я, дай я, дай я, дай я, дай я, я тоже хочу. В подмышку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пипец утопил. Ну ёб. Да что? Ну. Как так? Садись в машину быстро. Быстро в машину, Че разлегся? Быстро в машину. А если в голову? Да стой, лежи. А если в голову будет? Ни хрена. Что это сейчас было? Какого хрена? Ни хрена себе сальтуху сделал. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5 Итак, мы с вами в прошлой серии победили братьев Онила, короче, прыгнули с квадроцикла с самолета. И, и, и что мы еще, что мы еще делали, что мы еще делали. Мы с вами... А, нас развели, короче, на 5000 бочинских. 5 тысяч бочинских. Итак, давайте... Мы закончили за Франклина. Давайте мы... Так, у Майкла. У Майкла у нас ничего. Нет. Переходим к Тревору, короче. У Майкла у нас ни черта нет. Закончились все задания. Давайте перейдем за Тревора и посмотрим, что он... Ч ⁇ он с лопатой? В смысле? Кого-то закопал уже, что ли? <laughs> да ладно. Кого-то, короче, закопал. Красавчик, Тревор. Красавчик. Так. А, давай посмотрим, что у нас есть из заданий. М, м, Мэ. мэ, мэ, мэ, мэ. мэ. Это патруль, короче, с этими С нелегалами и Армейское снижение Которое нужно украсть для Ограбления Окей, но ну, ограбление, я так полагаю Это у нас сюжетное, да, идет, Поэтому давайте поедем, короче к, э, Снова Поборемся с нелегалами Посмотрим, что там Снова там непонятный будет э, То ли русский, то ли не русский Тип Который матерится постоянно. Посмотрим, что на этот раз они, короче, нам придумали. Кого на этот раз будем ловить? Снова каких-нибудь нелегалов. Интересно, они. Э, они же тогда арестовали, короче, этих э, чуваков, которые типа границу, да, незаконно перешли. И. Посадили в машину, интересно, они их в полицию отвезли или сами где-то там прикончили, короче Непонятно, может на органы сдали Здесь же все может быть, это же ГТА, здесь все может быть Погодка, конечно Погодка, конечно, не Прям смотри, какие мощные капли Капают Такой капли убить может Отвали. Отвали. Oh, Бедная птичка. <laughs> Птичку жалко. Окей. Да, при такой погоде может и занести нехило. Тем более по такому бездорожью. Даже учитывая, что у нас... В принципе пикап да там джип такой Но занести может не хило бляха какая красота да красиво деревце такое как из фильмов ужасов знаешь такое ведьминское дерево Окей. чего это тот чувак по рации говорит или чё? Кто-то по рации что то сказал. Чувак, это это мне? Или это не он говорил? Опа. Проехали поворот. Блин. Кто же делает такие, короче, поворот? Опа. Кто же делает такие повороты просто резкие? Так, ты на хаммере? Да, я проеду. Бляха! Я говорю, видишь, носит, короче, и по этой грязище и нормально не вырулить. Просто танки грязи не боятся. Окей, все приехали. Да, погодку, конечно, выбрали. Так, и где они? Машина здесь. А, к машине надо было подойти, окей. Да, руки вверх! А, это ты? Что вы задумали, идиоты? Парень и двух слов не знает по-английски. Но знает, что это лучшая в мире страна. Господи! Эй, эй, что это? Здесь нелегалы. Давай, давай, погнали. Братан. Почему я веду? Их машина, главное, а я веду. Блин, это опять это корыто, которая нифига не едет. Шокер тебя, молочи, на все на чеку. Как низко, я пал всего за 500 баксов. Так, погоди. Опять гнаться за кем-то? Так, это не в камере, нет. А, на монопедке там. Окей. На квадроцикле. На квадропедке. Мотопедка это двухколесная, а квадропедка это четырехколесная. Подвези меня поближе, говорит. Опа, адеос, амиго. Все, приехал. А че, а че я выпрыгнул-то? Я хотел, короче, это... Притормозить. Дай дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай я, дай я, дай я, дай я, дай я, я тоже хочу в подмышку. Okay, okay. Интересно, я могу его убить? So Сбодрись, чувак, тебя поймали. Ух ты кровящие, то сколько. Все, давай, двигай. Он такой пришибленный просто. Конечно, блин, машины сбили, еще и электрошоком зафигачили столько раз. Садитесь в патрульную машину. А, да ладно, мы его повезем куда-то? Надеюсь, мы его не казнить повезем, а... Полицей... полиции, полицаем. Даль завода. В смысле? Вы что задумали, утырки? Вы что задумали? ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй пипец утопил... Ну ёп, да что... Ну, как так? <Г dribbled> Я говорю, машина вообще нихрена не едет, на ней нельзя, короче, разгоняться и вообще что-то делать. Она просто не едет. Как так-то? Взял просто тупо на ровном месте, утопил машину. Ну, едем тогда... едем тогда, как черепахи, короче. Бляха! Пипец ведро. Просто ведро. Народ, э вы, блин, буритесь с телегалами. Вы могли бы, не знаю... Какой-нибудь, ладно, джип, да, но, блин, другой, какую-нибудь нормальную машину, которая реально едет, а не вот этот вот. А не вот это вот. Это, это пипец какой-то, дичь. Пограничный патруль, не двигаться. Вон, на мотоциклах, за ними, Тревор. Это самое, что не наесть есть признание вины. В смысле? А, это он здесь, короче, работал, это типа э, убежище нелегалов вот эти? что там машина, машина взбесилась, видел? Окей. Снова по поэтому по этим. поэтому этому внедорожью на этом корыте ездить. Это же дичь. Полетели! полетели! Да ладно. Если че, это не я сказал. Это чувак, который не знает ни слова по-английски. Епта верило. А почему она все время э, переворачивается? Где, где вот эти вот э, прыжки, как в фильмах в боевиках? Как они на колесах встают? У меня вечно, заметили, да? Я когда прыгаю с трамплина, у меня машина всегда вот так вот летит. Где там вот эти вот спецэффекты, как в боевичках? Так, погоди. Не надо их... Так. Р... Один есть. Ну-ка, П, стоп... Опа! Опа, я на него наехал, кстати. Так, хорошо, а где второй? Давай садись быстро Быстро быстро в машину, быстро садись в машину Давай быстро, быстро и Быстро давай Все, поехали за вторым Он там ждет Он там ждет нас как такси А, он лежит Ему плохо, смотри. Ты за давай, вставай, хватит лежать. Хватит лежать и дергаться, вставай давай. No car, okay. Ходись в машину, быстро. Okay. Быстро в машину, чё разлегся, быстро в машину. Go, go, а если в голову? Go. Да стой, лежи. А если в голову будет? А значит, да? Значит, не убить этого электрошок? А где там вот этот? Знаешь, постоянно током когда бьешь, э -э, как в постоле, короче, блевать начинают, там обосраться, обоссаться. Че, все? <таспорядок> а, отлично поработали, спасибо за помощь, что -то. ты настоящий потриво. Дальше мы сами <таспорядок> с ними разберемся. А меня бросите, что ли? вообще молодцы, пацаны вообще, ребята, взяли меня, бросили, как так-то? Народки, чё? Народ, вы чё? О, мотопедка Спрайт, ништяк. Так, а как там? Там же как-то можно это? Во-во, на папа, на папа. <реш> Трюк не получился, короче. Окей. <реш> okay. Так, ладно. А -а -а -а -а что там? Смотри, ни у кого больше ничего нет. Значит, это это значит то. Это значит то, что мы с вами погнали, короче, захватывать груз. Да. Мы с вами поехали захватывать, короче, э э груз. Да? Нет, погоди, а у этого, у Франклина же. Погоди, у Франклина же было какое-то задание еще. Почему-то его здесь нигде нет. Поехали, захватывать груз, ладно. Чего у него за армейская каска? Смотри, чья это за каска. Это. А, кстати, это каска Веном. Веном. Мы Веном. Окей. Okay. Тревор вообще мочит, он, он всю работу, смотри, выполняет просто. Почему этим, этим Франклин не займется, допустим, да, кражей вот этого э, военного груза, или что там. Или Майкл. Ну, Майкл понятно. Майкл, Майкл в депрессии, ладно, ему можно. Блин. Я думал, разобью деревяшки. Оказывается, нет. Садись ты на мотопед. Окей. По сокращениям, короче, поехали. Это что такое? Что это такое там лежит? Тележка? Я думал, это большая ворона, короче. Окей. Ну вот и сократили. Вообще быстро добрались. Так, э, военный груз или что то Блин. В смысле? Дальше? Она, это машина что ли? <coughs> Погоди. А, ну да, это наверное транспорт какой-то. Военный транспорт. Надо догнать. Ну погнали, сейчас, сейчас на мотопедке Быстро догоним На то он и мотопед Хорошо, что не снесло Слышал, да? Задел Наверное, ручкой или чем-то Вау Было опасно Было опасно опасны ребята опасны Просто опасно. Чуть, Чуть в бордюр не влетел. я э, хорош. А, это конвой, ёпта. Ни хрена себе. И чё мне надо украсть? Эй, народ, я к вам. Оборудование не должно быть уничтожено. Понятно, да? Бляха. Какого хрена? ха у меня этот электрошокер, короче, в руках. Я думал, это вот у меня там пистолет или автомат. Что за дичь? Что за дичь? Че, опять ехать? Так, надо сразу, короче, выбрать. Да, вот так. Так, и где они? Далеко, наверное, да, уже. О, -о, о поход далеко о поход далеко Бляха, бордюры бордюры бордюры о хорошо ну, сейчас по такими сокращениями короче доберемся быстро оп оп чедагоп перестрелки кто-то там воюет а так просто на прямки короче все почти до... почти добрались блин забор забор забор забор окей а как раз на нас вот едет но к народу готово отлично да что ты да, да хорош <связывается> ух ты нифига я как терминатор я как как шванц, шварц шварцнагер да them убей them. ты уже нахрен кого-нибудь Ааа, твою мать Сейчас убьют. Бам, бам, бам. Кто блин Откуда, где стреляет? Я не вижу. Бам. Все? Все, все, все. Разобрался с ним. Хорошо, я, я думал, меня убьют сейчас. Если честно. Так, э -э, груз, наверное, вот здесь, да? Окей. доберите до лаборатории по производству льда. Ч это такое? Тут колесо лопнуло. А ч у меня колеса-то полопались? Что за А ч? А че а колеса-то полопались? Мысли. Ты смотри, а ч у меня колесо, он сейчас отвалится, оно вообще? Сейчас с этой машиной не так. Вро я вроде в нее, короче, не врезался же. Это вообще колесо не достает, короче, до дороги. За дичь. Что с этим грузовиком не так? Что с этим грузовиком не так? Нормально? Если бы вы прострелили колеса, они бы сразу, наверное, полопались, да? Что не лопнули? Или тревор такой жирный, что э, сел и давлением просто смотри, аж колесо перекосило, типа, лопались. Просто смотри, все кривое. Жесть. И как вот на, так как как вот на таких, короче, э грузовиках воевать? Непонятно. Я yeah. на такой тарантайке будем долго ехать. Будем долго долго уехать. Долго ехала, бежала. Enjoy. Enjoy the silence. В отли... да, даже, прикинь, даже в отличие от того, вот, а... джипаря, который вот с нелегалами, да, вот этот Тарантай, короче, весь раздолбанный, он и то лучше поворачивает, чем тот джип. Прикинь, да? Насколько дерьмовая там тачка. Так, окей, мы приехали. Все, все получилось. Так, оружие убрал. Окей. Okay. Все, ништи пули. И чем теперь заняться? А Лестер. Лестер пидо Лестер. Мы раздобыли военное оборудование. Оно рядом с моим офисом. Right. Так, время to... пришло. Я жду вас в лаборатории. Лестер пидо Лестер. Так, лаборатория, лаборатория у нас вот здесь, окей. Где у нас вход? Я уже забыл, по-моему, наверху, да, где-то. <свистит> <свистит> это что? Патроны? Патроны рядом с эклерами лежит. Нормально, что. It's, it's, it's not... это, это же не ошибка. Это... это твой очередной провал Вот что это такое Сначала ты меня не послушал взял заложницу Потом закрутил с ней какой-то бередовый школьный роман У тебя что, крыжа поехала? Она... она 60-летняя домохозяйка Эээ... нет, ей 57 И она считает, что я... зрелый мужчина Да? Ну так послушай, что я тебе скажу За 30 лет брака с самым злобным в мире бандитом Любая сойдет с ума Ты только усложняешь мне жизнь о, какой сюрприз. Так и знал, что разговор опять пойдет о тебе. Я скучаю по семье. Да не гони ты. Раньше они тебе нафиг были не нужны, а теперь их нет. И ты по ним скучаешь. Просто охренительно А знаешь, что самое охренительное? Невероятно. Ты, сука. Хорош, вы меня в это втянули. Вы меня втравили своей гребаной бредовой историей. Если бы я знал, что меня э, сранный Иджи базар и Базары про то, как раньше было здорово, я бы сидел в себе в Лос-Антосе. Привет, Франклин. Здорово. Ладно. Расклад такой. Едем в Палетта Бэй и сделаем свое дело. Есть вопросы? Замечания? Да. Я скучаю по Брэду. Если бы этот псих сейчас был с нами, ему бы понравилось. А вместо этого он сейчас жарит белых воротничков в федеральной тюрьме. Спасибо, ценное замечание. Еще кто-нибудь? А мне что делать? Ты будешь их ждать у реки. Поможешь им скрыться. Отлично. Эти трое заходят в банк, забирают деньги, встречаются с тобой, все вместе уезжаете. Ну вот. У всех работа есть? Отлично. Поехали. Да, да. Я, я говорю, блин, э, в конце будет какой-то трэш, короче, палета Б. Погнали. В конце будет какой-то трэш, короче, с взаимоотношениями друзей. Это стопудово. Это стопудово. Видишь, накаляется, накаляется просто. Между Тревором и Майклом. Ты когда-нибудь был, Ладно, читайте, я поехал. Я поехал! Воу! Wow. Майкл, ты чё? Так, а банк, а банк, банк же это тот, который, который этот, да, который, который на улице там. Ну, <laughs> ну well, вы поняли, короче, да. Не, а... ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Сори. Не, а в этом Сан-Андреасе, да, это... есть какая-то, это же Сан-Андреас, да, вот местность, есть своя какая-то, да, атмосфера, своя красота какая-то. Там что-то Тревор к этому, к Франклину что-то там пристает, что ли. Ой, я на встречку выехал. Стоп-э, стоп Все, все, все. Все, все, все успокоились. Я на свою полосу выехал. Подумаешь, немножко повернул не туда. Немножко раньше повернул. Бывает. Наслаждаемся, короче Пока едем, наслаждаемся видами Он самолетик летит он Может, Может, в па па па па Еще не так далеко-то от этого банка-то. Забрались. Байкеры? Байкеры? I Тревор же не любит байкеров. Че он там, не высунулся, не пострелял по ним. Перекраска как раз. Если от метов удирать, можно перекраситься и все. А, а? как такой план, а? Так. О. Так, ты знаешь, где должен быть? У меня записано Я принесу пакете краски специально для тебя Подставьте фургон у входа в банк А, да ладно Я думал, Франклин нас будет ждать в этом фургоне, короче И мы будем удирать на этом фургоне Мы готовы? Мне бы в туалет сходить И спалиться заодно, ты идиот Не очень надо, по-большому Ну так, сожми булки Схожу в банке Мешок у меня Мешок? <laughs> Он будет срать в мешок. Все готовы, за дело. Ну, начнем. Ну как, что, работай? Да работай. Я иду. Это надолго, ну всем, лечь на пол. Going... Сегодня решается ваша судьба, друзья мои. Все на пол, живо! Ты и ты, маши за стойки, руки вверх. Эм, приглядывай за нашим преданным сотрудником. Ладно, ты отвечаешь за посетителей, копы придут с минуты на минуту, так что будь на чеку. Дело сделано. Не дергаться! Да в смысле, почему я... Вот так. Бляха, копы. Встречу парня, я его пристрелю нахер. Если только я не увижу там что-то. Ага. Назад! У нас заложники. Дерьмо! Скажите шерифу, что код 211 подтвержден. Высылайте все, что у нас есть. Да не нойте вы. Не нойте вы. Доберитесь до хранилища. И чё, этот э, Тревор так вот бросит, короче, заложников, что ли? Шриф уже здесь, с такой скорости можно только позавидовать. Ничего у нас есть, чем... что то там... Заходим, действовать по инструкции. Ни хрена, 8 ленов, прикинь. Так, э, твоя работа вам никто... Нам насрать, я их пристрелю. Так что освободите заложников, и... И мы поговорим, как цивилизованные люди. Пора отвечать за свои дела. Ух ты нихрена хрена себе, они <смех> ни хрена, мать твою за ногу ни хрена, <смех> У -ху. У -ху. вот это жесть просто, бах, бах, заправка там рванула, ни хрена просто трэш. Вот это трэш! Опа, и цена на бензин опять поднялись. Yes, saw... <laughs> Цены на бензин опять поднялись. Жесть. Так, а где они? Кого вы там стрель. А, вертушка, пки. А, вертушка это, ладно. Вертушка это фигня. У меня есть пулемет. Охренеть. Просто такую жесть устроили. Не кренась просто... Тихонеч... Тихонечко банк ограбили. Охренеть. В... Заливи копы, вам не удастся там пройти. Слышали, парни? Отход по воде отменяется. Вот дерьмо. Сдаваться поздно, нужно найти способ выбраться отсюда. 50 фунтами снаряжения нам тут не придаст, не придаст, не... забор. <Свист> Окей, погнали, мать вашу, погнали, мать вашу. не <Свист> <Всё>, ништяк, побежали. <Свист> <Свист> Жесть. Фрэнк, нам нужен новый путь отхода, можешь найти транспорт, что-нибудь пуля непробиваемое. Там рядом есть какая-то стройка Ну конечно, еще копы Да копы это херня все Ух ты, а вот такой грузовичок-то хрен пробьешь, да? Ну хотя пробили, на армуль Это спецназ Это спецназ, мать твою, приехал Вот это жара! Давно такого трэша не было, такой жары не было. Стреляем по своим. Слишком жарко, хочется притвориться мертвым И прикидываться не придется. Эй, сюда, бегите. А Тревор этого просто за радость. Продажные правительственные шлюхи. Твою ж мать, вояки. Ох ты, военные. че и военные. Короче, всех собрали, просто всех собрали. Давай, взрывайся. Всех, всех, всех собрали. Бах. Не плевать на военных. Не плевать вообще на всех. У меня крутое просто снаряжение. У меня крутой, крутой броник. И крутая пушка. Бах! Где они? Бах! Гуляхо, танк! <свят> Навыки банды повышены. ни хрена себе, танк. ти те кореш, они везут танк по воздуху. Надо уносить ноги прямо сейчас. Если мы пойдем все вместе, то окажемся в западе. А, в западне. Давайте я пойду сюда. Неплохой план, Ты, Твой парень молодец, а я болею, что плачу очередному идиоту. Все, что нам нужно, удержать позицию и дождаться Франклина. Случит проще парить на репо. Фет, тащи сюда свою задницу, пока мешки не лопнули. А, сейчас за этого, за него. Да ладно? они вообще безбашенные, просто. Ну вот, приехали. Так, а как? Пока живой, еду. На-на. Просто. Да не, блин. Да вообще просто... Обезбашенный, больной ублюдок. А чё у меня деньги-то исчезают? Hey, oh. Да давай едь ты уже, блин. Задрал. А да, бляха. Просто жесть какая-то. <звы> <звы> Задрал ты. Давай, давай, давай, давай. Гони. Додумался еще на тракторе, не... Взял бы какой-нибудь, не знаю, там. Лучше бетон намешалку какую-нибудь, а не на... не на тракторе. Или большую какой-нибудь бульдозер, который. который реально большой, которому пофиг на машины, который просто проедет и все. Белаз какой-нибудь, знаешь, там. Это пипец. Еду, еду там, не сы. Вам-то-то чё там, похер, в такой броне стоите-то. Ёпта-танк! Ёпта-танк! Мать твою! Как же мне сейчас повезло, что он не выстрелил. говнюк да стреляй давай че там там еще кто-то это танк наверное выстрелил до да? жесть наверное танк выстрелил да ладно заново вы ч ⁇⁇ пта есть какая-нибудь закись у этого трактора Поехал, поехал, поехал. Бах. Минус один вояка. Пипец, как как медленно. Есть какое-нибудь, не знаю, ускорение это? Максимальное ускорение. Ты там на первой скорости, что ли, едешь, или что? Готово. надо короче там на месте не стоять там танк мне кажется этот танк меня короче уничтожил потому что походу этот трактор взорвался пипец просто по человеку на гусеницах проехал Я же просто намотал его на гусеницы жесть Бляха, танк все, поехал, поехал, поехал Поехал, поехал, поехал, поехал Поворот не пропустить Все, поворачивайся, давай Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ну пта! Нет, давай Собака Ммм, что за жесть -то? Сатый трактор. Что за жесть-то? Hey, Пипец! Hey, okay? <связь> Они вечно, знаешь, выбирают какой-то этот. Блядь, ни одного не убил. Они вечно выбирают. Э... So да умри ты уже! Такие транспорты, которые вообще жесть просто, блин. Трактор. На тракторе удирать от военных, короче, от полиции, прикинь? Просто жесть. Это додуматься надо. Бронированное. Если его взрывают, значит он не бронированный. Пипец. Еще и прицелиться нормально не может. Вот, короче, там это спецпособностью поворачивать <laughs> да умрешь ты или нет а все все все погнали погнали погнали ляха поворачивай отлично отлично хорошечно Как дела, малой? Во, вот наша тачка, молочина. Давай, давай, давай, давай. Вообще дичь, просто танк, прикинь. <laughs> Доберитесь до фабрики. Ёпта. Ёпта. Еще один танк. Уходим влево. Ну тут натворили делов. Жесть, жесть, жесть, жесть, жесть. Там еще один, смотри, танк у, -у, -у, -у. Hey, Полная дичь! Полная дичь! Давай, давай, давай, давай! Так, заходим туда, сделаем передышку. Что, старик, колени подкашиваются? Как вы не сдохли от жары в этих костюмах! Нам надо поймать поезд! Поезд? Ушу! Прикинь, военные уже здесь. А где мой пулемет-то, вот эта вертушка? Сюда, пройдем по складу. Да не мешайся ты под ногами-то. Здорово, чувак. Готов. Просто Макс Пейн. Макс на максималках просто. On, yeah? Я Робокоп. ту Там еще. Лежать. Лежать, мать вашу. Мы засели на птицефабрике, чтобы спрятаться... Птицу фабрика? А, вижу и попробую выцелить. Всех, кто пытается залезть внутрь. Это кто? Это кто нам сейчас сказал? Лестер или кто? А, это это тот. Напарник. Друг Тр Тр Тр Тревора, да? Шеф. высунусь ты я просто на пролом иду просто на пролом это что это сейчас было какого хрена ни хрена си сальтуху сделал 10 поезд Прикинь, сколько людей... Сколько, сколько людей, прикинь, погибло, да? Ты чё, блин? Самый тут... Самый отважный, что ли? Так да кто там сзади? Ублюдки. Похоже, они решили, что то ты... я тут один. А, сдерживать, что ли, поезд читать надо? Поезд едет, поезд едет. Последний шанс. Все отлично. Залезаем. Блин, немного бабок потерял все-таки. Я так понимаю, попадали, короче, в эту сумку, да, и деньги, короче, высыпались. Как-то так. Как-то так это, наверное, работает. Пора двигать. Эй, тихо, тихо, тихо, я свой. Агент Санчес, наш продажный человечек РП. Будь осторожен, ладно, приятель? Они обыскивают поезда в поисках нелегалов. И могут по ошибке... Прохнуть тебя, мига. Очаровательно. Вот на твоем месте я бы не, до... не надеялся, что те двое тебе помогут. Я бы на твоем тоже. Это все деньги? Все, что у нас есть. Ладно. Вот ваша доля. Учитывая нынешнее финансовое положение государственных служащих, это выгодное дело. О да, чертовски выгодное, ура. До ужаса. На этом все. Агент Хейнс выйдет на связь, когда начнется операция «Спасаем мир». Соберите команду, ладно? Блюдок чертов. Ладно. Нам лучше разойтись, думаю, что они ищут группу. Они сколько крови приходится проливать ради безопасности страны. Идем, Фракли. Мне позвонить я, тебе, кореш. Отлично. Эй, ремни. Достижений вы наделали кучу шума, короче, прикинь. Ой, жесть. Не, конечно. Было прикольно, забавно, да. Такой просто, ух, трэш. Просто трэш. Замутили, короче. Вроде такие спокойненькие, спокойненькие миссии. тут на, просто такой трэш. Окей. Ну и на этом будем, наверное, заканчивать. У меня уже видос подошел к концу. Уже несколько минут назад. Вот, Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.